Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наши родные! Мы спешим поделиться радостной новостью. Мы начинаем стримы в прямом эфире. Приглашаем вас на сегодняшний стрим. Сегодня суббота в 19.00 по московскому времени. Мы встречаемся с вами в стриме в прямом эфире. Мы будем освещать различные темы пути родных душ, поговорим, побеседуем, обязательно ответим на ваши вопросы, обязательно расскажем что-нибудь интересное. Приходите. Мы думаем, что будет все очень содержательно, очень все душевно. Сегодня, субботу, 19 часов по московскому времени. Приглашаем вас. До встречи. До встречи на стриме. До встречи.